Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! На какой только лад не склоняют кабачки и цукини. Опробовали ли вы их вот в таком виде? Пирог-спираль из кабачков с ветчиной и сыром. У него забавный вид и удивительно нежный вкус. Он хорош и в горячем, и в холодном виде, и в качестве основного и закусочного блюда. И, несмотря на свою закрученность, довольно-таки прост в приготовлении. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Начнем с того, что порежем ветчину на полоски. Их ширина будет зависеть от глубины посуды, в которой вы будете выпекать ваш пирог. У меня неглубокая формочка для тарталеток, поэтому полоски ветчины и кабачков – не очень широкие. В рецепте можно использовать как кабачок, так и цукини. Полоски цукини нужно посолить, дать им постоять и слить с них сок. Смешать моцареллу, тертый сыр и сметану до однородности. Посолить и приправить по вкусу. Мне очень нравятся в этой смеси сухие прованские травы. Форму разложить тесто, проколоть дно вилкой. Намазать поверху основу из сыра. А теперь из кабачков и ветчины нужно скрутить катушки. Полоску кабачка сворачиваем в трубочку. К концу полоски пристраиваем полоску ветчины и продолжаем закручивать. Чередуем кабачок и ветчину, пока не получится вот такая бобина. Дальше удобнее будет ее перевернуть и продолжить накладывать полоски плашмя до нужного размера. Готовую катушку загоняем в форму. Придавливаем ее как можно плотнее ко дну. Добавляем полоски в случае надобности. Я взболтала яйцо со сливками, чтобы залить им один из пирогов. Второй оставила как есть. Запекала 30 минут при температуре 175 градусов. Получилась вот такая красота. Пирог, залитый яйцом, выходит сочнее, а тот, что натюр, более выразителен. Мне понравились оба. Предлагаю оценить их вам тоже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки.